Всем привет, вы на канале Тыковка ТВ. И сегодня я снимаю распаковку шопкинсов 6 серии в баночке. В конце видео я вам покажу свою коллекцию, которую я пока собрала. Давайте начинать. Так... Открываем, достаем наши шопкинсы, так. Ай. вкладыш, так, вот все, теперь надо это открыть, так, эм, мне попался, что это, это такой сырок или хлебушек, я не знаю, сейчас посмотрим. А здесь, вау, здесь что-то редкое мне попалось, круто. Сейчас посмотрим. Так, ой. это рецептик. Я потом покажу, куда эти рецептики надо положить. Пока сюда положу. Так, так, что нам попалось? Посмотрим, какие шопкинцы. Так, сейчас. Вот, сейчас я положу вкладыш, чтобы было удобно. Так, что-то я пока наших шопкинцев не вижу. Так, это не наш шопкинс. Интересно, какие же нам шопкинсы попались. Так, интересно интересненько. Так, кажется, я нашла один наш шопкинс. Вот он, да, на него похож. Это, наверное, какой-то сыр, да, это или какой-то сыр, или творожок. Ну, это, скорее всего, сыр. Да, потому что это какой-то будет бургер. Получается, и это сыр у нас такой. Большой сыр. Так, потом, вот этот редкий Шупкинс. Сейчас мы его найдем, где он. Наверное, на другой стороне, потому что тут я уже не вижу. Так. Вот он, посмотрите. Вот он. Вот этот шопкинс. Сейчас посмотрим. Он супер редкий. Круто. Он у нас супер редкий. Мне впервые попадаются супер редкие. Круто. Так. Такие шопкинсы. Мне попались. Сейчас я вам покажу, вот, куда надо такие рецептики. Вот Если вам попадались, их надо ложить. Я сейчас вам покажу всю свою коллекцию. Вот мне в баночках попадались вот такие. Герои, это моя первая баночка была. Там мне попадалась кукурузка. Ее еще вот такую кукурузу называют как молодая или как сладкая кукуруза. И салат. Сейчас я их вот так положу. Во второй раз мне в баночки попались вот эти. Это карамель и присыпка, как я поняла. Сейчас поставлю, чтобы не вот. В книжке, которая у меня была первая из этого выпуска, мне попался вот такой так, сейчас вам покажу. Вот такой салат, это повтор у меня такой же, вот, так, у домики. ну и в третьем, как вы уже поняли, мне попались вот эти вот, это пока все, что у меня собралось, и у каждого шел такой свой рецепт, вот, посмотрите, Каждый такой рецепт шел. И я, как недавно узнала, эти рецепты надо сюда складывать. Поэтому складываем раз, рецепт, два, и три. Вот у нас уже три рецепта. Закрываем. И вот получается книжка такая с рецептами. Так, ну вот. И Шопкинс. И всем пока! Вы были на канале Тыкска ТВ. Ставьте лайки и смотрите мои видео. Всем пока. Пока-пока.